Всем здрасте, решил разобрать лазерный модуль, 473 нм, 100 мВт, истинный голубой, истинный небесный цвет такой у него, можно сказать, один из самых красивых, включая красный 671 нм. Цвет у него действительно необычный, конечно. Все-таки решил до него добраться. В принципе, вот характеристики у него ну, примерно так. Почему 100 миллионов? Вот. Ну я в принципе думаю, что в лазерном проекторе 100 миллионов за глаза хватит твердотельного ну вот в принципе то также он как и 100 милливатт 671 наметр выглядит 473 намера такой же бочонок примерно размером такой же не больше не меньше только линзы чуть, -чуть голубоватые здесь термолимент стоит снимать его не буду как в прошлый раз Потому, что в прошлый раз я его сломал по своей неосторожности любопытству. Ну вот, эта фигня снимается. Кабуш закрепить. Показать. плюс в коленки занять. Вот, вот бочонок алюминиевый можно попробовать конечно включить на короткое время светит он квадратом так он сам кристалл у него тоже квадратный нафиг ну, тут сгорит да, я его, конечно, открою, это будет вторая часть. Ну, в принципе, удалось мне открутить этот бочонок. Откручивал его два часа, как не больше. Уже очень сильно он был закрученный. Ну, это так, так, как я понял, здесь герметик. Здесь не было ни супер никаких-то Просто был, я так понял, герметик по краям. что стоянкой нагреть три раза подряд. Чтобы он, конечно, горячий был даже в этом месте. Дело в том, что конечно сначала хотел забросить, но уж глядя в линзу. Слишком уж он там где-то интересно выглядит очень внутри если вот так смотреть ну, видно что там что-то такое необычное вроде бы ну в принципе теперь давайте оскрутим посмотрим, что там 473 на метр таком дорогущем, таком редком. Для лазеров. Здесь, в принципе, стоит линза какая-то. Не да понял. Вроде бы линза, вроде бы не стекло. Линза отражает желтый цвет. Сама она покрыта каким-то зеленым, вроде как, с оттенком. Сама колба очень маленькая внутри по сравнению, внутренности, точнее, по сравнению 671 нм лазерным модулем. Ну, в принципе, все остальным все то же самое. Единственное, что меня удивляет, то, что здесь кристалл довольно-таки здоровый стоит. Если так посмотреть туда примерно как на 1 ватт 532 метр частоты реально здоровый у область видно С... сама конечно система которую зажимает кристалл тоже довольно таки большая за, за не менее довольно-таки маленькой конструкции 671 мм она больше, выше было ну, все самое интересное здесь ее более, более компактнее даже стоит 708 8 мм в принципе, давайте включим вот так, как он так работает, интересно Термоэлемент начинает греться не могу его так надержать он нафиг горит он греется прям сильный Боюсь, как бы он не сгорел все-таки 10 ватт будет накачивать ладно решила все-таки в почти до конца Че снять вот, эту. вот этот Короче, вот этот держатель с кристаллом там Посмотреть, как выглядит и там Ну, точнее, линзы -ИК. До самого ИК я уж не буду добираться Потому что при вскрытии туда попадет воздух Линзы ограничивают туда доступ кислорода и пыли я так понял Так что решил ее снять Сейчас я попробую открутить Эту штуку Давайте включим чтобы увидеть Синий оттенок там Где соприкасается Луч ИК не начинается генерирование синего спектра. Видите, там, там он светится исключительно синим, чистым. Здесь кто то конечно, видно. Дальше я все-таки сниму. колбу. Кстати, раскручивается что-то, на редкость легко. чем общем, болтики эти Вот. В принципе, сама колба. Нет, она, я так понял, сыкаю. Уже снимается. Ну с... в этот момент. Все-таки это получилось то, что добрался я до ИК еще. он примерно выглядит. Инфракрасный диод на 10 ватт. Несконечно видно. Да, так он интересно выглядит. Ну, здесь сталь... стоит кристалл. Кристалл дополнительный для генерирования 470. Точнее, 473, а поляри... поляриз... поляризационный кристалл здесь стоит, который и излучение. Он отражает синий цвет, здесь конечно видно на камере. Причем отражает довольно-таки хорошо ярко, на от его отражает. Синий цвет. Ну, в принципе, -то. дальше он склеенный. кристалл там что-то не видно. Я думал, что здесь линза прям линза будет стоять. Сейчас возьму ножичек. Укрою Вот и медной балдашки ничего нету. Медная балдашка, я так понял, это зеркало. вот, С этой стороны зеркало стоит и с этой зеркало. В 4... 532 нанометра они склеены друг с другом. Здесь они стоят раздельно оппонента лучше чем когда они стоят в склеенном месте посмотрим что там за кристалл кристалл реально здоровый через чур даже все таки мне не изменяет память что он здоровый я думал что он там маленький какой нибудь не видно наверное миллиметр понял. Ширину. принципе ничего особенного нету все теперь я буду его собирать ну вот я его собрал сейчас будут первый тест сделать сам его еще не включен. Сейчас увидим, работает он или не работает. После того, как я его собрал. Ну, старт. Не реально, хреново работает. Но работает. Что ж, будем исправлять? Ну вот, я его собрал. Допустя долгих стараний, я наконец-то попал на мощность. Чтобы выходила, выходила мощность такой же яркости, какой была. Фу, блин, пусть и какие долгих стараний начали. Я меньше 5 минут ее настроил. Ну, в принципе, сейчас я вам покажу. Потому что действительно все ярко, так, как и было. Ну, короче, в принципе, -то... в чем здесь разница? А разница получается в том, То, что украску ты вряд ли соберешь так сразу а модуль соберешь и он будет реально работать реально светить той же мощностью какая была в принципе что я хочу сказать не бойтесь рисковать бойтесь не узнать новые Ну вот, в принципе, эксперимент 532 на мм, метра накачка 10 Вт его, кристалл от указки NGT 500 милливатт выходная мощность. В принципе, на выходе здесь вряд ли, мне кажется, прям такая большая мощность. Но ну, заяц, вот,